Перед началом этого ролика я обещал, что буду делать один-два подгона, да, добавлять. И здесь очень интересный подгон. Привет, бро, удачи в жизни, знаю, что скины недорогие, но с красивыми стикерами. Хочу в ролик и оцени инвент. Десси, огромное спасибо. Так, стикеры неплохо, реально много стикеров, вау! Стикеры неплохие, особенно на 5.7. И это не дешевые скины. Ну, то есть, относительно прям ширпа-ширпа, это прикольно. Скины реально не дешевые, за это тебе, Десси, спасибо. Давай в инвент к человеку зайдем, попросил же. Так, сразу вижу ножик прям... Прямо с завода. МКу, Сувенирная МК шедевр. Понял. Разные тайные, а Есть что-то прямо интересное. Ну да, то есть э, в основном МК нож. Ну эмка крутая, не знаю сколько она стоит, но вроде бы она дорогая. О, и коллаж с прикольными наклеечками. Инвентарь годный, оценил. А мы уже переходим к ролику. Ну что, ребят, дед кейс батла вернулся. Сегодня будем смотреть, что с сайтом под конец 22 -го года. Так сказать, на чем мой канал хайпанул. Тем и закончим этот год. Кейс батл будем депать и проверять. Поехали. Поехали. Кейс баттл это конечно круто, но у них нет на сайте кейса за миллион, 10 миллионов, а также бесплатного кейса за 500 тысяч рублей. А вот на вилдропе все это есть, мало того, на вилдропе есть барабан, где теоретически ты можешь выиграть до 100 тысяч рублей к депозиту. Это маловероятно, но шанс 0% есть. Тебе всего лишь нужно крутануть вот этот барабан. Кстати, ты два раза можешь его прокрутить, потому что у тебя будет промокод. Нам кстати выпал рандомный шипотреб, окей, найс. А мы это можем, наверное, без депа вывести Дальше у тебя есть промо Ты нажимаешь ввести промокод Вводишь промокод человек И крутишь колесо еще раз и выбиваешь Ножи, вот тут есть случайный кейс Случайная тайна и так далее Также у тебя промо на 35% это все будет в прикрепе. Промо также называется «Человек». Так, на Балике есть деньги, поэтому давай откроем, допустим, мой любимый кейс для инвесторов. Это реально крутой кейс, потому что если ты хочешь инвестировать, но не знаешь, что покупать, здесь есть и наклейки, и редкие скины, которые могут подорожать. Так... А, это титан даже за 6900, неплохо, сразу же наклеечка титан, и депп бы уже окупился, ну типа 5к было, 6900 стало и 3000 на балике. Высокий шанс Кейс, который тоже часто окупает, посмотрим окупит ли он, я уже сомневаюсь после дропа титановской, блин, наклейки, но всякое бывает. Посмотрим. Ну, да, здесь уже Не фортнуло. Хотя Хирон, но он не вывезет Наверное. Но, но, да, он особо не вывез Ну, слушай, титановская наклейка Неплохо. В общем, ссылку на этот сайт Я оставляю в прикрепе. Там же два промика На колесо и на Д. Спасибо за просмотр Спонсора. Мы продолжаем Здорово, это я. Вот реально к концу подходит 2022 год, и я хочу его, так сказать, кейс батлом, но ну, не закончить, но в том числе, чтобы он был под конец года, потому что кейс батл у меня вы смотрите. Д будет небольшой. Сегодня задача именно проверить, что вообще с сайтом. Закину я 7 рублей с промиком с главной страницы. Кстати, отдельное спасибо, что спонсоры посмотрели, зато меня винить не будут в том, что здесь мне выдали балик, потому что типа есть спонсор и я сказал, что Вилдроп лучше, чем кейс батл. Так, мы закидываем деньги и уже будем проверять короче давайте сегодня с промиком почему нет промокод плюс 12 процентов а, блин а есть интересный промокод человек человек бля такого промокода нет. жалко ладно так хорошо сумма 7000 закидываем через геймани А пла... давай через киви теория через киви там карта моя вылезет наверное да телефон есть все будет пополнить счет. так ну сейчас должна карта вылезть да nice карта вылезла егор замаш карту да, я даже наверное паузу поставлю так, в общем, только что пополнил, ставил на паузу, чтобы а, ничего, собственно, не спалить. И Егор, чтобы ничего не спалил. Короче, все мы сделали. А в чем прикол? Мы недавно стримили и выпал, а, выпал этот SG. Но выводить я его не стал. Я сейчас покажу, по-моему, я его продал. Блин, а как... А, вот он. Короче, выпал SG. Это был стрим, по-моему, ну, реально, пару дней назад, полторашка был деп, выпал SG. Потом мы продали и два ножика по итогу вывели. То есть, в принципе, кейс батл удавал, я сегодня еще хочу его постримить. Ну, типа, на стриме смотрят КВ мне спасибо, что подсказали на стриме, а здесь а, какая-то новая прокрутка в апгрейде, типа азартная и обычная Мы азартную сохраним, просили вы меня, зрители, поэтому войнот сделаем 7000 на балансе, хорошо, надо проверить, что делать, давай сразу 650 рублей, почему нет? Я даже не буду смотреть наполнение, но вы, наверное, лучше меня знаете, что тут лежит Я на кейс-баттл давненько не заходил, это говно, блин, давай еще раз надо звук, наверное, выключить, потому что у меня он с колонок играет. Так, а кейс батл сегодня... Блин, если он обосрется, это будет очень неприятно. Давай выключу звук, с твоего позволения. Уже, кстати, предвижу комментарии. Звук принудительно выключился еще. Предвижу комментарии, типа, ой, ты не знаешь, какие кейсы открывать. Я это все вижу, я это чувствую. Чекайте, реально, они будут. А, и у нас здесь на охоте 600 рублей. Слушай, ну окей, окей, пойдет, пойдет. Так. Что есть еще? 750 Фурия. Дорого? Ну, ладно. Ну, не знаю. Но ну, блин, баланса не так много и здесь Типа, ну, нет. Ну, нет. 750 Жалко, когда 7 k Ну, типа Не так много на балике. Если бы мы хоть Как-то подформили. А, у нас же еще есть бесплатный Кейс. Я бы сейчас про них забыл. Вот это Было бы не очень круто. Сколько у нас Вот этих поинтов? 700. Ну, в принципе, да Кейс за 500 и кейс за 200 можем открыть Сейчас бы перчатки, как старые добрые Но нет. Ржавая сталь. Ну, 155 тоже деньги. Почему нет? Пойдет. Есть э, какой-нибудь кейс? за 200, вот мне интересно, в теории должен быть, есть кейс за 100, но мы его можем открыть два раза, но тут говно бонус, отлично, бонус который я заслужил, да, спасибо большое, И у меня осталось 50 этих самых бонусных кейс кейс поинтов, блин, я не знаю, как их назвать кейс баллов, 20 Блин, ну это вообще кал, Если смысл это крутить, не знаю. Надеюсь, сильно меня ругать не будете, что звук выключил. Но он просто не подключен к USB-ке, поэтому через колонки будет очень сильно э, уши вам резать, поэтому я же о вас забочусь. Кащей, 355 рублей, поехали. Не смотрю сбор, просто дефолтный, не дефолтный, рандомный кейс тестируем. Буйство красок, это неплохо, и это окуп, хоть и небольшой. Мне почему-то казалось дороже. У нас уже 8 тысяч на балансе, тем временем надо еще апгрейды будет затестить. Статрек Элит, нет, Статрек Элит я открывать не буду, какой дорогой статрек выпадет Потом хрен его я продам, поэтому нет Это нам неинтересно Что я еще открывал? Давай попробуем вспомнить Так, дефолтные кейсы, это все ясно Это все понятно так, кейс батл, давай-ка вспоминать, блин, что мы открывали Меня вот эти кейсы подписчики просили открывать Давай самый дорогой, это Аргентина, самый дорогой кейс, видимо На стриме подписчики просили эти кейсики крутить И в ролике тоже их покрутим Пульс, говно, говно определенно, 107 рублей, фастом еще давай Так, статрек Мортис, 400 рублей Пока ничего крутого не выпадало Блин, неплохо, неплохо, хоть небольшие, ну плюса Это явно приятно Баба и Гавди, но... блин, Змей Горыныч, полторашка Давай попробуем, в позе орла, вы ее... Сто лет, наверное, не видели, и будете приятно удивлены, но она еще, она еще онлайн, блин, на в сети, давай, позорла, счастья, здоровья, удачи, успехов, поехали, говно. А если мы откроем еще раз этот кейс в этой же позе? Ну, в теории может что-нибудь дропнуться? Пожалуйста, кейс батл, давай, счастье принеси, кровь в воде, кстати, это окул. Это 2 500, но это не так интересно, хотя, давай оставим, пусть она будет. Да я вот так скажу Пусть будет, потому что кровь в воде это, это... дорожающий айтем, поэтому пусть он будет Ну, если совсем все будет плохо, конечно, я его продам Потому что у нас сегодня проверка, а не какая-то фигня ФАМАС, э, минус глаза там, или что это? А быстрое движение глаз, 93 рубля Колымага Короче, ну не знаю, блин надо что-то открывать, я, наверное, что-то действительно не то кручу Мажор, вот 500 рублей стоит кейс Давай, не, просто не смотря, что в этом лежит Сразу, и это разъяренная толпа Которая стоит явно меньше, чем кейс Пока у нас только в инвентаре SSG Ну, не очень круто, статрек извилины поинтереснее Но, блин, это опять же не окупает кейс Наверное, какой-то кал я кручу Скорее всего Колымага, блин, ну... Ну вот смотри, выпало на стриме, и все, оно меня сливать начинает А я еще по постримить еще хотел а кейс батл так себя ведет неприятно. Ладно, будем пробовать, не, будем долбить этот кейс Только один кейс пока не хило окупился Неонуар, поинтереснее, но опять же это... А, ну это да, это небольшой, грубо говоря, совсем, грубо говоря, X2 Блин, а мы сегодня хоть что-то получим? Я все-таки э, хочу что-то выбить Не, ну честно, врать не буду, залетал, думал подкрутят Сарикс, кстати, это годно Это 900 рублей, это не очень годно Почему я думал, что Сарекс стоит дороже? Поднимите руку, кто думал, что Сарекс стоит дороже Гамма-волны, ну что-то как... А, 800! 800! Да ты же неплохо выдавать-то начал. Ну как неплохо? Ну хреново это. Чё же я какой-то неплохо. Блин, кейс стоит 500 рублей. Я хочу хотя бы полторашку с него. Хоть один раз, типа, ну... Ну вот то, что сейчас падает, это... Ну это совсем нет. Ну серьезно. Ну серьезно. Ну... Ну колыма, блядь, ну куда же? 200. Короче, э, крайний раз крутим кейс и ливаем. Все-таки хочется как можно больше кейсов проверить. Но, блин, статрековский дешевый Все, еще один раз Вот знаешь, такое бывает, что ты ждешь Типа сейчас кейс даст, а, И хоть хоть и понимаешь, что работает оно по-другому Еще раз Не, ну нифига, ну должно же что-то выпасть Хоть один нож-то сегодня будет Да нет, все, ливаем с этого кейса Однозначно Это бессмысленно А что есть еще? 450 тайная, мажор Давай еще мажор только за 650 Я не помню, мы вроде бы как его открывали М -м -м, Но скоростной зверь Скоростной зверь за 800 Бля, вот почему почему так падает-то? Я-то как бы хочу Статрека АВП Мортис, да, мы его открывали, я дроп похоже, помню Блин, нужен нож Нужен хоть один за сегодня нож Ну, Хрусталь, да куда ж ты? Еще один раз заливаем с кейса, открываем дальше. Похоже, SSG пойдет на продажу. На стриме, все-таки, меня. Давай еще один раз, ладно, откроем. На стриме меня Майк Сго. Go... Ой, Майк Сго. На стриме меня кейс батл как-то больше впечатлил. Ну, реально, лучше он выдал здесь как-то. Ну, вот смотри, что это такое, 306 рублей. На стриме было получше. Ну, как-то совсем не очень себя кейс батл ведет. Так, этот открыли, этот открыли. Евро. Давай евро попробуем. Три раза фастом. Один, не он, нуар круто. Два, два ай, ну, да, три. Ну, что это такое? Ну, серьезно, ну давай еще обычным открытием. Ну, как-то очень плохо. Может быть, стоит сделать апгрейд? Хотя толку, если оно не выдает и на апгрейдах оно в теории не выдаст. Еще давай. Турбовыпад, да. Нет, не пойдет. Не пойдет. Что у нас еще есть по кейсам? Я сегодня хочу большинство открыть. Перчаточный бум. Вот какой шанс, что мне выпадут перчатки? Я думаю, я думаю, мы сольем. Но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь, что и логично. На перчатки надеяться. Не знаю, наверное. Да! Круто, мы слили. Денег, а сколько стоит кейс? Мы не так много и слили. Ну, хоть за это спасибо, кейс батл. Так, есть гладиатор кейс какой-то. Хорошо, давай тоже будем пробовать. Блин, ну на стриме же выдал пятнарь. Давай еще сегодня что-нибудь. Извилины мои, блин, немного не так себя повели, когда решили открыть на кейс батле. Еще одни извилины. Да куда? Да ну нет. Статрек глок. Не, не удивляет сегодня сайт, честно. Я просто, ну я ожидал реально чего-то большего. То есть, на стриме выпал пятнарь. И сегодня я ожидал как-то, ну реально, чего-то большего, чем просто муравей. А чё это, чё это такое? Блин, но... Ну типа нет, не канает, вообще ни в какие рамки, мне, мне это не нравится, реально, мне это абсолютно не нравится Что будем делать с тобой, что будем делать, что открывать, давай смотреть Сувенирный кейс, да тоже, опять же, но выпадет, выпадет, я продам и потом хрен я на маркете продам Потому что никто не купит сувенирки, ибо никому они не нужны Давай, короче, ладно, сапфировый попробуем, ну уже, ну уже не знаю, ну как-то не особо идет Аквамариновая месть, куда это? Куда это, блин? Сапфировый. Я не знаю. Попробуем апгрейд сделать. Азимов, ладно. Ладно, хотя это тоже минус. По итогу-то сегодня окуп солидный был только один раз, с учетом того, что депозит 7000 рублей. Я честно не знаю. Ну как-то... Ну раньше лучше кейс-баттл выдавал. Попробуем вот эту историю открыть, хотя это байт на красные ножи. Ну, окей, почему нет? Неоновая революция, хорошо, это, это тоже минус. Не обрадовал кейс батла сегодня. Вот если лайком ты поддержишь, я больше порадуюсь, чем э, кров кровью в воде. Но нет, это не дело, это вообще не дело, поэтому мы все продаем. И попробуем проверить апгрейды, как работают они. Катар, кватар, кватар, что это, что это, я не шарю за, за, за футбол. Еще это не футбол, окажется, кажется, это будет мем. Ладно, короче, пробуем, пробуем. Что у нас на балике? Давай пробуем пятерик сделать. Нет, даже не пятерик, ну, 2500. Окей. Давай так. Так, статрек, камуфляж, сувенир. О, сувенир. Вот 54%. Сколько это? Тысяча. Ну, в принципе, да. 50% у нас азартная, азартная зависимость. У нас азартная подкрутка включена. Подкрутка, прокрутка. Все, меня уже тригерит. И да, понятно, почему она называется азартная Потому что, собственно, Юсп зашел Окей, Хар... я не ожидал, честно Я не ожидал, у нас на балике вновь есть деньги Это не может меня не радовать Поэтому мы что делаем? Мы идем и совершаем еще раз ошибку, которую уже совершили Мы идем вообще на алмазный кейс Ну не выдаст, так не выдаст Но зато все проверим Yes! Yes! Yes! бля, хороша! А это вывод. Это вывод. Это, это хорошо. И вопрос еще, какой у нее будет фло э, от, как это популярно говорить. Все в нуле. Но, конечно, на маркете я в минусе буду, если продам. cloud Nine, Поехали. Найс. Nice. Все, уже сейчас можно рисковать на апгрейдах, потому что вывод у меня, в принципе, есть. Что мы делаем у нас? Давай попробуем 2500 также. также. Но, хотя, опять же, оно не зайдет, я в этом уверен, поэтому делаем косарь, чтобы не было так больно. Вот, 44% еще раз. Азартная подкрутка-прокрутка включена, поехали. Слушай, неплохо. Ну, но я ожидал просто другого, но серьезно. Кстати, это еще один апгрейд. Я почему-то был уверен, что оно не зайдет. Ладно, ладно, кейс батл начал позиции отыгрывать Хорошо, я уже расстроился Серьезно, я такой думаю, блин, кейс батл не выдает, Но как-то 2000, если мы продаем крылья А если мы делаем... А давай рискнем Ну, ну серьезно, типа Окуп, ну, окей, нулина у нас есть Хорошо, ноль у нас есть, поэтому будем, будем пробовать, вот А, недостаточно средств, да, у меня нету денег Всем привет. Да это глупо, наверное, да? А кого? Кого волнует? Вы хотите контент? Я хочу деньги бустануть Пробуем Блин, зайди, пожалуйста Я кейсы еще открою Бля, это не зашло Это все Это гг Это good game will play Я не знаю, какой это шанс нужно было делать Тем не менее, у нас нет денег Круто Подожди, так я же балансом забустил Да, вот, 82 рубля Но есть закалка, которую, конечно же, я все-таки хочу забрать А вы не хотите, чтобы я забирал Потому что контент то нет Нет, ну а че? Ну в ноль ушли, не выдает он как-то больше Вывести в Steam. все, good. принимаем, смотрим Цену в стиме, мне просто интересно, сколько будет Стоить закалка там и какой это будет флот Хотя на флот я забью, уй, потому что я заходить не хочу, ну ладно, ждем, ждем Ждем, я пошел пить воду что, ребят, пришла закалка и она Стоит пам-пам-пам 8300, по факту, сейчас По факту она стоит 7400 Ну и подводя итог с кейс батлом Он меня не сильно все-таки сегодня порадовал Потому как мы плюсанули всего на 400 рублей, и то это по стиму если продавать на АТМе такую закалку, я получу где-то 1006, и то не факт. Поэтому, ну, не особо порадовал. Но меня может порадовать то, если вы поставите лайк этому ролику и перейдете по а, дропу. Реально, я буду за это рад, потому что мне платят за рекламу. Хэ. Да, ну, собственно, такой видос. Главное, сегодня в ноль ушли. Спасибо за просмотр, за поддержку. Это была проверка Киезбаттла в конце 22 -го года. С вами был я, Человек. Спасибо, до новых встреч. Пока-пока.